Сейчас без масок можно проходить, да? Да, можно. А что, отменили масочный режим? Да. А откуда узнали? Ну, как откуда? Приказ губернатора. Нет, ну. Указ. Указ. Да. Вам когда об этом сообщили? А вам зачем это? Ну, мне как для личной информации. Я информацию такую не даю. Он просто объясняет, что сейчас не обязательно носить маску. Если хотите, можете надеть. Да? Конечно. Нет, я не хочу. Благодарю. Все. Вы раньше не хотели. Во, правильно. Все, спасибо. А, добрый день. Вы спасибо. тоже... Тут? Не задерживаете. Кого? Вот никого, люди ходят. Никого нет. Ну, Вы обманываете? Что я кого-то задерживаю? Не, наоборот, вас говорю, не задерживай. А вы меня? Потому да. вы меня не задерживаем. А где этот ваш предыдущий предшественник? Как его? Вы? Да, не работает. Выпуски. А вот. Потом опять придет, вы уйдете, да? А. А. Куда поставят, да? Понятно. Можно еще вопрос? На чистоту. Вот говорят, что через полгода, через год снова маски введут. Вы опять будете гнобить народ? Или все-таки за народ станете? А зачем нужно делать добро людям? Будете кошмарить. Уже все Ну так есть же какой-то выбор у человека. Либо исполнять приказ преступный. Вот вы камеру выключите, я с вами пообщаюсь. Народу же интересно, что? Я с вами не так. А может, ваше мнение совпадет с народным и вы, вы, вы понравитесь, будете народным героем? Ганс унинтересанно, что вы А, то есть вы что-то там начальство боитесь? Вы что понимаете, сами. Понятно. Ну, кто-то же встает, вот, например, я знаю, в Казани Росгвардеец стал на сторону народа, перестал гнобить людей по маскам, ушел, просто взял, написал ⁇ рапорт увольнение ⁇ Сказал, что я не буду. Примеры это существуют. Прежде всего, Конституция Российской Федерации, я же вам только сейчас объяснил. Правее передвижения ограничивает только человека, может федеральный закон. То есть получается, вот сейчас, с этого момента я пускаю всех.